Мы решили поехать в аквапарк. Ничего другого дети не хотели не видеть, не слышать. Они готовы были нести все тяжести. И я в в числе. Большой, красивый, классный дом, похожий на дворец. А в этом доме аквапарк ждет нас всех, друзья. И он, наверное, будет рад, как мы там плюхнемся. Я им пообещала купить призы. И вот они только зашли в Афаппарк, сразу побежали к автоматам, где продают призы за определенный талон, который нужно купить за 100 рублей. Вот они выбирают себе призы, какие хотят приобрести. Вот они думают, где же взять этот жетон, который туда продается. Но тут Максим увидел, что есть, оказывается, тир где пульки настоящие, но не было здесь никакого торговца. И мы решили обратиться к жетонам. Денежку туда обратно, Максим заглядывает, а денежка выходит. Но, в конце концов, Толя уже выиграл приз, Максим туда пытается опустить свой жетон, купленный за 100 рублей. Наконец-то опустил два оборота, и вот она, опля, наш приз выходит, вот он, приз, and reverse. Что это такое? А, это мячик, давай же мы этот мячик будем сейчас играть. А вот толю Корова, настоящая заводная, у корова. Мальчики уже забыли, зачем они сюда пришли, в это прекрасное место, где играет громкая музыка, где много людей. Был это выходной, суббота, народу битком набито, а корова все-таки живая. Ну вот мы прошли, написан вход, а мне туда нельзя, потому что там мужская раздевалка. Мальчики переоделись и вышли в основной зал аквапарка. Надо им одеть жилеты. Специальный работник аспапарта надевает мальчикам жилеты. Это было нелегко, Ну, они, конечно, взяли, одели свои жилеты и побежали. Игу, он, они уже здесь не первый раз, они все знают. А я, решил заснять немножечко видео, думала отнести обратно телефон и поехала. Славится мне То ли меня зовет кататься с лесопущей горки вдвоем, я конечно соглашаюсь, Максим прыгает от ветерпенье. И убежали они вперед, я даже не знаю куда они делись. Пошла я по аквапарку снимать, что там находится. Здесь находятся рыбки, которые обгрызают наши ноги. Здесь находится основной бассейн, который напит людьми, просто буквально в смысле яблоко негде упасть. Но все себя чувствует прекрасно, никто никого не толкает, все хорошо. Здесь было четыре 4... горки водяных, вот она одна, Это девчон такой. Бабах! Здорово, классно, вот. еще тоже, вот с этой я просто боялась ехать. Очень крутая. Я на нее так не набралась снялась, что с ней Очень много происходит. Ну, мальчишки я потеряла, я тоже их потеряла, и где они были, и пока они что. Я ее не видела, куда они убежали. Но знаю, что где-то здесь. Не первый раз. это раньше родой, она была закрыта со всех сторон. Внутри едешь, и там темно. А это вот такой пологий берег, небольшой лягушатничек, для.. Маленьких, наверное, детей, хотя и взрослых там много, наверное, они со своими детьми, но его не пришли что столиков там тоже плавают, я учила его в А Максим, он так убежал, так и я ему долг и концессу пошли на лестнице. Так, а потом, значит, я все это когда покупалась, порелаксировала, пошла, приняла душ. И э, время наше уже подходит к концу. Пребывание, время пребывания. Я говорю, сейчас я через 10 минут приду, вам дам ключ от вашей мужской достигалки, и вы быстренько Потому что каждая э, минута, которую ты пребываешь дальше своего времени, оплачиваться должна 10 рублей одна минута. А у нас на там трое. Вот смотрю, время подходит, я такая приводу, переоделась, выхожу, чтобы детям отдать ключ. А туда нельзя одетые заходить. Вот этот молодой человек, который... Девушка, вы куда? Одетые. Я говорю, да я мальчику ключи несу. Мои мальчики тут купаются. Ну ладно, неси. Я, значит, к одному бассейну мальчиков нет. Я к другому бассейну мальчиков нет. И они мне все... Девушка, девушка, кое-как. Вы там постели? А да, Андрей, да, верх Денис. И, и там ничего не такое, что Да. Да. Вот я буду там сидеть и все. Ну, если там никто не будет сидеть. Привыкте на свойство, свои вещи. Толя, а ты тоже не будешь всю ночь спать в поезде? Кое-как я их дождалась. Сидя тут возле столика, мальчишки мне показали снова свои призы, и мы спокойненько пошли домой. Голодные оба! Поели, перекусили, поехали вот в метро почти пустое, потому что.